Всем привет! В этом видео мы поговорим об особенностях и преимуществах поставщиков котировок Московской биржи, доступных для подключения к торгово-аналитической платформе ATAS. Для торговли на рынке Moex можно использовать следующие подключения. Квик. Это самая популярная платформа, предоставляемая российскими брокерами. При помощи данной программы вы можете получить доступ к котировкам, а также совершать торговые операции. Доступ к Квику предоставляется бесплатно. Особенность этого подключения в том, что терминал Quick должен быть запущен на вашем компьютере для создания соединения с торговым счетом, что влияет на потребление ресурсов вашего компьютера. Кроме того, для торговли через АТАС вам нужно настроить платформу КВИК в соответствии с инструкцией, ссылку на которую вы найдете в описании под данным видео. Транзак-коннектор. Особенность этого торгового подключения в том, что используя его можно получить доступ только к счетам брокера Финам. Данное подключение не требует запуска стороннего программного обеспечения, что значительно сэкономит ресурсы вашего компьютера, и оно бесплатно для использования. Smart.com – это торговое подключение, предоставляемое брокером IT-Invest. Данное подключение не требует запуска стороннего программного обеспечения. Единственным его недостатком является то, что данное подключение платное и обойдется пользователю в 600 рублей в месяц. Плаза 2 предоставляет прямое подключение к бирже. К плюсам использования данного поставщика котировок можно отнести высокую скорость обработки заявок, а также отсутствие посредников, так как подключение идет напрямую к бирже. Из минусов данного подключения можно выделить стоимость подключения, которая составляет от 4000 рублей в месяц, отсутствие серверных стопов, это означает, что при выключенной платформе ваши стоп-заявки не будут исполнены, тогда как во всех предыдущих подключениях все стоп-заявки хранятся на серверах, а не в платформе.